Процесс номер один. Сила благодарности. Когда следует обращаться к данному процессу? Если хотите поработать со своим хорошим настроением, чтобы оно стало у вас еще лучше. Если хотите улучшить свои взаимоотношения с кем-либо или чем-либо. Если хотите сохранить положительную эмоциональную установку, которой обладаете на данный момент. Если хотите поддержать или улучшить свои положительные эмоции. Если хотите целенаправленно сфокусироваться на том, что принесет пользу вашей эмоциональной установке. Если едете в автомобиле, шагаете куда-то, стоите в очереди и хотите сделать что-либо творчески продуктивное. Если в поле вашего зрения попало нечто, способное пробудить в вас негативные эмоции, и вы хотите сохранить управление вашими вибрациями. Если ваши собственные мысли или слова вашего собеседника вступают в потенциально негативную область, и вы желаете сохранить управление вашими вибрациями. Если осознаете, что испытываете негативные эмоции и хотите изменить направление своих мыслей и чувств. Диапазон вашей эмоциональной установки – на данный момент. Данный процесс будет наиболее полезен вам в том случае, если диапазон вашей эмоциональной установки будет приблизительно между: Первым- радостью, знанием, могуществом, свободой, любовью, благодарностью и пятым оптимизмом.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 Поскольку позитивные ожидания на эмоциональной руководящей шкале проходят у нас под номером 4, который в свою очередь попадает в диапазон между первым и пятым, значит, ваша эмоциональная установка как раз относится к числу тех, для которых данный процесс будет одним из наиболее благоприятных. Вы можете сразу же приступать к делу. В эту игру, которую мы назвали «Сила благодарности», вы можете играть где угодно и когда угодно. Ее правила очень просты и состоят в том, чтобы вы обыгрывали в голове приятные для вас мысли. Если вы захотите записать их, то тем самым можете сделать процесс более продуктивным, но это не обязательно. Итак, оглянитесь вокруг, и сразу же найдите для себя то, что доставляет вам удовольствие и радость. Постарайтесь удержать внимание на приятном объекте, думая о том, какой он замечательный, красивый или полезный. Если вы будете фокусироваться на нем достаточно продолжительное время, то ваши позитивные эмоции станут намного сильнее. Теперь, если ваше настроение поднялось, ощутите признательность к тому, что вы чувствуете. Затем, как только ваши положительные эмоции станут ощутимо сильнее, чем в начале процесса, снова посмотрите вокруг себя и найдите новый объект позитивного внимания. Целенаправленно выбирайте только те объекты внимания, которые будут с легкостью пробуждать в вас чувство признательности. Поскольку смысл данного процесса состоит не в том, чтобы находить проблемные ситуации и исправлять их, Занимаясь таким образом, вы практикуетесь в усилении своих положительных вибраций. Чем дольше вы фокусируетесь на приятных вещах, тем легче вам будет поддерживать такую положительную вибрационную частоту. А чем проще поддерживать положительную вибрационную частоту, тем больше закон притяжения будет предоставлять ваше распоряжение мыслей, событий, вещей, а также привлекать к вам других людей, которые будут соответствовать вашей основной вибрации. Приняв решение в течение целого дня находить объекты, которые будут вам приятны и станут пробуждать чувство благодарности, вы таким образом сразу же уменьшите собственное противодействие и, следовательно, усилите связь с исходной энергией. Так как вибрация признательности является наиболее сильным связующим звеном между вашим физическим и нефизическим «я», то данный процесс поможет вам проникнуть в глубину вашей истинной сущности. Чем больше вы привыкаете к чувству благодарности, тем меньше сопротивления излучаете в своих вибрациях. А чем слабее сопротивление благу, тем лучше становится ваша жизнь. Таким образом, занимаясь процессом силы благодарности, вы привыкнете посылать только положительные вибрации. И если когда-нибудь случайно вернетесь к прежней привычке оказывать вибрационное сопротивление, то сразу же заметите это и сумеете исправить ситуацию, прежде чем негативные вибрации станут слишком сильными. Чем сильнее чувство благодарности, тем лучше вы себя чувствуете. Чем лучше вы себя чувствуете, тем больше вам хочется продолжения. Чем дольше это продолжается, тем лучше вы себя чувствуете. И так далее до бесконечности. Закон притяжения вместе с положительным импульсом позитивных мыслей и чувств будет помогать вам до тех пор, пока вы, затратив на это не так уж много времени и сил, не почувствуете, как ваше сердце поет от счастья что будет означать полную и совершенную гармонию с вашим истинным «Я». С помощью этой вибрации счастья, когда не существует больше никакого противодействия, вы окажетесь в удивительном, ничем не сравнимом состоянии принятия. Подобное вибрационное состояние означает, что ваши желания могут легко и свободно воплощаться в жизнь. Словом, чем лучше — тем лучше. Если ваши вибрации приближались к самому высокому уровню уже в начале игры, и вы достаточно легко и быстро поднимаетесь по эмоциональной шкале, тогда продолжайте процесс силы благодарности до тех пор, пока у вас есть на это время и желание. Может случиться так, что вы приступите к данной игре, находясь не в самом хорошем настроении. В этом случае, если вы не ощущаете в себе мощных внутренних импульсов, когда фокусируетесь на одной из счастливых мыслей, и если сам процесс надоедает или раздражает вас, тогда лучше сразу остановиться и обратиться к какому-нибудь другому процессу. Даже если вы ничего не знаете о законе притяжения и даже не догадываетесь о связи с исходной энергией, то, начав практиковаться в данном процессе, вы сможете заодно освоить и искусство принятия, совсем не подозревая об этом. Кроме того, вы заметите, что все, о чем мечтали, начинает постепенно приходить в вашу жизнь. Когда вы находитесь в режиме признательности, в ваших вибрациях совершенно отсутствует сопротивление. А состояние сопротивления — это единственное, что может препятствовать вам, получении желаемого. В процессе силы благодарности вы настраиваете вибрационную частоту на принятие того, что желаете видеть в своей жизни. Вы просите постоянно, каждый день и час, и ваш источник отвечает на все без исключения просьбы. Сейчас, находясь в режиме благодарности, вы практикуетесь в получении желаемого. Вы осваиваете заключительный шаг в процессе созидания, позволяете желаемому войти в жизнь. Для начала было бы неплохо, если бы вы специально сели где-нибудь в сторонке и 15-20 минут посвятили только этому процессу. По прошествии нескольких дней, когда будете наслаждаться своей способностью осознанно и непрерывно улучшать свои вибрации, вы вдруг обнаружите, что обращаетесь к данному процессу не только в тот момент, когда целенаправленно решаете им заняться. Вы заметите, что в течение всего дня, то тут, то там, в зависимости от ситуации, возвращаетесь к нему и делаете это только потому, что сам процесс доставляет вам большое удовольствие. К примеру, когда вы стоите в очереди на почте, то можете подумать Какое замечательное здание Просто здорово, что здесь так следят за чистотой Мне нравится, что служащие очень предупредительны и дружелюбны Мне приятно видеть, как эта женщина общается со своим сыном Какая красивая куртка У меня сегодня действительно удачный день за рулем своей машины вы тоже можете думать. Я люблю свою машину. Эта новая дорога просто замечательна. Хоть на улице идет дождь, я неплохо провожу время. Мне нравится, что моя машина такая надежная. Я испытываю благодарность за то, что у меня есть работа. Вы можете сфокусироваться на более определенных объектах своей благодарности, а также найти для нее гораздо больше причин. Например, это замечательное здание. Здесь гораздо больше места для стоянки, чем возле старой почты. На этой почте гораздо больше окошек, и поэтому очередь движется быстрее, чем в старом здании. Благодаря большим окнам в помещении, очень много света. Эта новая дорога просто замечательная. На этой дороге нет светофоров, которые вечно меня задерживают. Я могу ехать намного быстрее, чем раньше. Здесь за окном открывается великолепный вид. Как только вы научитесь находить для себя любой подходящий повод для чувства благодарности, то сразу увидите, как весь день становится буквально переполненным приятными впечатлениями и событиями. Ваши мысли и чувства будут самым естественным образом насыщены признательностью. И часто, находясь на самой вершине искренней благодарности кому-либо или чему-либо, вы вдруг почувствуете, как по телу бегут мурашки. И это ощущение будет подтверждением вашего соединения с Источником. Абрахам, расскажите еще что-нибудь о процессе сила благодарности. Каждый раз, когда вы испытываете чувство благодарности... Каждый раз, когда хвалите что-либо, когда чувствуете себя счастливым, вы говорите Вселенной «Еще такого же, пожалуйста». Вам не нужно облекать эту просьбу в словесную форму. И если вы находитесь в состоянии признательности, добро само притягивается к вам. Нас часто спрашивают, разве слово «любовь» не подходит в данном случае больше, чем «благодарность»? Разве слово «любовь» не лучше описывает сущность не физической энергии. И мы на это отвечаем, что любовь и благодарность в принципе обозначают одну и ту же вибрацию. Кто-то использует слово «признательность», кто-то — «любовь» или «чувство благодарности». Но все эти слова в равной степени применимы к благу. Желание быть благодарным — это прекрасное начало, и когда вы найдете для себя повод сказать ⁇ Спасибо ⁇ то сразу же почувствуете мощный внутренний импульс. И поскольку вы хотите испытывать чувство благодарности, значит притягивайте к себе именно то, что способно пробудить в вас признательность, которая в свою очередь опять притягивает положительные впечатления. Так происходит до тех пор, пока вы не почувствуете всю силу благодарности. Невозможно управлять чувствами других людей. В течение дня вам возможно встретиться люди, которые выглядят несчастными, разочарованными, обманутыми, чувствующими боль. Если они направляют свои негативные эмоции непосредственно на вас, то становится довольно затруднительно испытывать по отношению к ним чувство благодарности. И вы иногда начинаете чувствовать себя виноватым за то, что не можете проявить достаточно выдержки и продолжать чувствовать признательность, несмотря на все негативные эмоции. Но мы, в общем-то, никогда и не утверждали, что вы, глядя на то, что вам неприятно, обязательно должны получать от этого удовольствие. Наоборот, ищите то, что вам нравится, и пробуждает положительные эмоции. И тогда закон притяжения привлечет к вам множество других приятных вещей и событий. Когда вы ищете возможность почувствовать благодарность, вы управляете своим вибрационным посылом и точкой притяжения. Но если вы болезненно реагируете на предполагаемые чувства окружающих людей по отношению к вам, то теряете управление ситуацией. Как только вы начинаете обращать больше внимания на собственные чувства, а не на то, как к вам относятся окружающие, то снова обретаете контроль над своей жизнью. Вы ведь не знаете, что происходит в жизни других людей. Может, у кого-то из них собаку сбило машиной, а другого затянуло водоворот бракоразводного процесса или у него украли деньги. Вы не знаете, чем они живут, и потому не можете не понять, почему они реагируют на вас определенным образом, не управлять их реакцией. Как только вы приняли решение, что нет на свете ничего важнее, чем хорошее настроение, и захотели осознанно искать то, что может вызвать чувство благодарности, вы начинаете видеть вокруг себя только те объекты, которые доставляют вам удовольствие. Таким образом, между вами и объектом, по отношению к которому вы испытываете благодарность, устанавливается тесная связь. Закон притяжения немедленно реагирует на нее, позволяя находить гораздо больше поводов для признательности. Вы не можете чувствовать себя беззащитным, когда испытываете чувство благодарности. Возможно, вы еще не понимаете, что единственная вещь, способная оказывать влияние на события в жизни, это ваше соответствие потоку энергии. Не исключено, что вы до сих пор верите в такие понятия, как шанс, удача, стечение обстоятельств или статистика. Поэтому, услышав в новостях, как киллер или просто какой-нибудь безумец открыл стрельбу из окна своей машины совсем неподалеку от вашего дома, вы начинаете чувствовать себя беззащитным и теряете ощущение безопасности. Вы начинаете думать, что ваше собственное благо напрямую зависит от его поступков и потому находится под угрозой. Но если ваше благо и в самом деле зависит от поведения таких, как он, то положение становится по-настоящему плачевным. Вы ведь не можете контролировать этого безумца и не можете каждую минуту узнать, где он находится. Не в вашей власти поднять на ноги всю полицию, чтобы его поймать. И вот ваша неуверенность начинает усиливаться день ото дня. Мы хотим, чтобы вы поняли всю значимость соединения с нефизической энергией, а благодарность – это самый легкий и быстрый способ достичь его. Если желание обрести связь с нефизической энергией достаточно сильное, то вы сможете найти десятки и даже сотни способов выразить свою благодарность. Вы должны помнить, что отношение к вам окружающих не имеет в действительности ни малейшего значения. В противном случае вам придется защищаться. А это несовместимо с чувством благодарности. Когда вы концентрируетесь на чувстве благодарности, она обязательно возвращается к вам с тарицей. Но на самом деле не нужно стремиться к тому, чтобы благодарность пришла к вам. Главное – чувствовать, как она переполняет вас. Каждый день вы сталкиваетесь с тем, что для вас нежелательно. В этот момент вы особенно четко осознаете, чего на самом деле хотите. Теперь, когда вы занимаетесь процессом силы благодарности, для вас уже не составит труда перенаправить свое внимание с нежелательного на желаемое. Вы постепенно становитесь практикующим творцом, каким и предполагали быть, когда решили прийти на эту землю. В жизни не существует завтра, есть лишь сегодня. Жизнь – это постоянное творчество.